МОРКОВКА! Мы ее лишились, все. И всем привет, дорогие друзья, с вами ринг. Мы лишились морковки! Горячее вы тут немного... Ну точнее я лоханулся, прям покропнул, и даже не немного. Я забыл микрофон подключить перед записью, и мы просхали чудесный момент с морковкой, вы понимаете? МОРКОВКА! Ну ничего, сейчас мы... ОСТАНОВИСЬ, чувак! Е уже не вернуть! Это прошлое, ты должен отпустить его! Нет, ты живешь прошлым! Забудь! Ты на центр тоже строился! Ваня, мы не только морковку профукаем! А, да там все уже на центре давным давно Морковки! Морковки нет на центре! Я к синим буду строиться! Желтые к нам хотят! О, смотри, как я сделал, смотри, смотри, смотри, смотри. Голубые смотри прорвались. На... Хер с ними. Смотри, что я могу. Все нормально. Смотри, смотри на меня. Не отводи взгляд. <свят> от... Я отводи взгляд от меня, собака сутулая. Вот. Вперед. <свят> Это тебе в морковку. Там морковка. Ха-ха. <свят> Хорошо. <свят> иди, иди <свят> по <свят> красной тропинке, которая приведет к красненькой морковочке. Кто тебе сказал? остановись Остановись Ее нет Понимаешь Ты делай ты НЕ перди микрофон. У меня красная, ничего не знаю. Сосун свою красную морковку обратно. Бля! У меня сопли, я что. Это картон картам дышать могу. Это.. Какую фразу замечательную сказал, и сам обсмеялся, чуть не сдух. Только я такой имею. Пойдем за морковкой. Морковка. Я иду за тобой. Я иду. Что за тачмарахал это? Дай это. Блоков еще. Ланя, мы сейчас морковку профу. Он мне что-то дал. О, я тебе сейчас блоки дам. И лопату. Будешь лопатой по спине херачить. Морковку. И морковка тоже будет, не сы. Дай мне. Вот я понимаю... блин, ...идеологически это... наклонность. Дай человеку морковку и все хоть обосрись. Собака успел. Ааа! Идиот В смысле? Бр***ть доб*** Мудачила. Морковка. А, ты тоже умер, Ловим пилюлю фраер. Эй, лови аптечку. <зыв> <зыв> Все, нет твоей морковки с Понял? <зыв> понял, да? Без морковки. Я сейчас опять будет. начну плакать. Я сейчас плакать опять начну. Начну. Начнем. Да, у, у, меня, у меня слезы еще не прошли. <зыв> <зыв> Я ж когда смеялся, у меня ж это... Ой, глаза за... за, за Какая игра. <зыв> <зыв> Какая игра. <зыв> <зыв> <зыв> <зыв> Какие эмоции. <зыв> да сейчас сам упаду А! у меня это анимация была что я падаю сервер подлакнул учусь о лучших у меня меч у меня меч но нет морковки понимаешь? ты же знаешь, что я злопамятный? ничего я не знаю а на кой нам синий, если их больше нет? Да? Пусть не ну, Там два, два человека. Морковка. Да, все ради морковки. слава богу. Да. Один мой прикол с ракетой, стоил нам это. Шестьдесят всего. Шестьдесят? А, нет, какой, я там на все просрал. Ой. Ой, мне 16. Шестнадц... А, Мне 16 изум а че я туда бегу? Я не знаю. Купи морков. <смех> <Ладно. смех> Она не подается. <смех> Ой! Не <смех> <смех> <Геморрой. смех> Замечательный план, Уолтер. Просто офигенный. Надежный, как швейцарские часы. Я думал, ты просто наверх будешь строиться, Просто так. А ты взял Молодец. и перепрыгнул. Смотрите, я смотрю, тебя там уже нет, уже скидывать некого. <смех> Ой, там это. Короче, нужна помощь нашим братьям, голубым. Братьям нашим меньшим. Ну, не будем. А! Короче, помнишь мою тактику, это воздушная? Да, огонь. только у меня теньки нету больше. А у меня одна. Ну, давай. Так. Нет! ⁇ пс туда, а ваня рот твой наоборот. Я это. Я умный. Я переиграл ваше переигрывание. <связывая> Все. Э. Смотри, что я могу тебе. Да, пошли за мной. Да. Пошли за мной. Смотри, смотри, смотри, что я могу. Да, да, да, да, да. <связывая> Вии! А что, так можно было, что ли? А, лошара, я. Я не не упал. 5 штук купил. <связывая> а, 5, <ура>! <связывая> <связывая> а ты че, думал? Он вечно тут будет, что ли? Не <связывая> В общем, ребята, спасибо за просмотр. С вами Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами спасибо. были я, Джонни Дот, э, любитель морковки и... Невик, и до пребудешь морковки. пока, -пока. Всем спасибо, всем пока.